Да, но от этого места мало что осталось. Вот и хорошо, не придется долго искать. Здесь они сдержали первых подобных. Если эти твари доберутся до Велл первыми, сам понимаешь. Понял, иду к ней. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами атмосферное приключение Джека Карвера э, в первом Far Cry. Итак, э, Нормуль у нас полный полный боекомплект вообще нормуль так здесь уже ученый так мы с вами пробрались короче в главный архив здесь нам нужно найти был вот по, по словам Дуэла. здесь должен быть здесь должна быть находиться Вэл. в смысле смысле чего бляха невидимка в смысле кажется нашел одного из твоих подопытных да ну нахер они еще и невидимые да вы чё мало того что тут всякие здорово здоровики ходят с базуками там прыгают которые и тд и тп тут еще и они еще и невидимые жить игра просто так а ч ⁇ у него за пушка не вижу. игра просто жестит мало того что мы сюда ели добрались короче так ящики здесь не открываются. окей ой ее можно я закрою а можно закрыть тихо тихо тихо ну и где ты? По-любому невидяка здесь. Не ви... А, вон он, вон он. За автоматом с газировкой. Я тебе смогу отсюда вот так вот замочить? Бляха. Загасил. Так, он один... Ну походу дело. Алхирушки да он здесь один. Где еще? Так ладно. А здесь что тогда? Здесь вообще закрыто. Окей. Непонятно, где рычит. А, понятно любители газировок короче похода дело отлично так у меня закончилось э -э ночное видение фонарики ХЗ, он бесконечный или нет еще так и так и не пойти ты покойник приятель Так, ладно, пускай они там сражаются, я так потихонечку сейчас. Фонарик выключу. Помогай, возьми, не своих Пусть не мой Пусть не мой за. Так, в первую очередь убиваем трагенов, как обычно. Не получилось в первую очередь убить трагенов. А, это трагер Я думал, это ученый выбежал. Как ну-ка. Ай! Ай! Светишь, лампу убери. Так. У нас сейчас кончится видение. Хорошо. Будь осторожен. Там хватает странных вещей, о многом даже я понятия не имею. Бляха, Дойл, спасибо, что предупредил. Хотя я уже сам это понял. ДУ, как всегда, вовремя Так, ну, в принципе, наверное В этом помещении зачищено Окей В этом помещении зачищено Это что? Компьютер Компьютер Компьютеры кругом какая-то. Я не знаю, что это такое. А. Не значит туда. Здесь других дверей нет. Значит, не сюда. Ладно. Погнали. Нехило, я так. Стоп, стоп, стоп. Отлично, убил. ах ты, падла! Подкрался. <caravan> ну-ка, ну-ка, ну-ка. Приехал мне какой-то да в смысле он мне все жизни поснимал короче всю броню и жизни бляха это плохо это очень плохо так а чем я за а, идите к грузовому лифту окей well там что ли ждет а здесь, здесь есть здесь только дверей это у нас закрыто здесь тоже закрыто только двери на путь один это все прелести коридорных шутеров а в смысле а да ладно это надо так делать это так работает что ли? прикол Так. Леха, уйди. Да. Как мы тебя сдвинуть, то О, о, понес лайджера. Так, плыть. Туда Вот сюда. Отлично. Отлично. Это реакторные реакторы в принципе хватает пока бляха застрел ай-яй-яй-яй-яй-яй Ай я слышу что там наверху у меня жизни вообще нет так да в смысле нет Окей. Окей. Ага. Не по новой этих мочей. Я сохранка прошла. Быстрей, быстрей. Ты где? Умри. Отлично. Ну, я хотя бы это. Я хотя бы это того, короче... Сэкономил немножко жизни Так Убираем сразу дробаш Потому что там сейчас будет Стандарт С Трагин стандарт Сейчас будет там Да в смысле? Стандартная версия Трагина? Почему здесь нельзя сделать сохранку? Допустим, вон когда я выплыл, да? Да в смысле я застрял? Так, ладно. Где ты говнюк? Херон такие там комбинации выполняет, ты видал? Видал, он как акробат? Наверное, до мутации это была обезьяна акробат. Примат акробат. Окей. Так, что ты включил? Что ты включил? Вот, мне мама всегда говорила, не нажимай на большие красные кнопки. Я покажу и нажимаю. Ага, угу, разберемся. Ага. Угу. Разберемся. Вот и разбирайся. Так, так, так, так, так, так. Ой, пта! Ой, пта, быстрей! Фу. Есть тут то кто еще? Э! это живой. Ну ладно. Нет так нет. Погоди, в смысле? А в смысле? Я кругаля сделал. Откуда здесь тогда взяли сюда эти траги? А, -а, а, я двери открыл. Вон он чё Понятненько. Понятненько. Я открыл двери. Так, это что у нас за дверь? Куда она ведет? Окей, лифт, погоди Лифт, а там что за дверь? Погоди, по-любому 100% одна из дверей Должна быть Выводить Самое начало А в самом начале Что лежит? Где-то броник Где-то лежал броник По-моему Вот здесь Ништяк И штипуля пуля вот э, Добивает в играх, короче когда вот непонятно откуда э, Враги Вот их не было, знаешь, что всех перебил, да? Потом там небольшой да, круг делаешь Возвращаешься, а они зареспанились Короче, как -то Откуда? как-то откуда-то Здесь опять Ай вот просто... По входному пути идти все окей так какую дверь он туда мне надо вот сюда Тут у нас лифт и все дела красненькой красненькой лифт так, патрончики от дробаша неплохо хорошо окей поехали вот опять смотри сохранка здесь. Да где кнопка то Сохранка здесь, почему не сделать ее, когда Это я буду подъезжать? Карвера не обнаружено. А... Начинаем прочесывание зон с третьей по седьмую. Понял вас. от Мантис. Доложить по выполнению. Понял. Мантис, конец связи. Просто если меня убьют, опять вот так вот ехать, ехать, кушать там Мантиса. Взять его! Траген, Трагенов, Трагенов убиваем. Вверх она не поедет. Ух ты, подло! Через решетку, ма мазафаки! Мазафаки! Ай-яй-яй-яй-яй! Нахер иди! Хочешь еще, да? Сейчас я надеру тебе задницу! Вот о чем я и говорил, сейчас опять будем спускаться, короче, на лифте. Сперва такие мазафакеры. Поехали. Послушай, Мантиса. Это отряд Мантис. Ты карвера не обнаружено. Начинаем прочесывание зон с третьей по седьмую. Понял вас. Отряд Мантис. Доложить по выполнении. Понял. Мантис, конец связи. Но все равно главное в первую очередь убить трагена, короче. Потому что они будут попасть Да в смысле куда-то прилетел-то ко мне. Он не всю, короче, Первый это. Ай-яй-яй-яй. Ай, ай, ай. <пости> Уйди ты нахер! Спринтер цел! Ты видал у него маска, а я там спринтер цел? Захотелось. Не хочу я! Спасибо! Спасибо за предложение, но я обойдусь холодненьким! Вс! Недолго мы с вами проходили с полным. Что это было? Ай! Все им интересно, все им интересно, что это было. Блех еще Я надеюсь, что здесь где-то поблизости будет красиво. Чего там не видишь? Аптечка. Так. О, ай! Он с этой, короче, броней с саной. Хочешь еще? Не надо мне больше. Вон там-то нет. Еще где-то топы. Там-то нет прохода. Чекай оттуда придут. Гок их там! Что за больше я не слышу. Нет? Больше никого нет, да? Нет, смотри. Нет, больше никого нет, да? Окей. Чувак просто танцует. Он даже когда умер на позитиве Так, ладно горем пополам, что-то пособирали этих О Ништяк Сгорим пополам, пособирали Броников И т.д. и т.п. Окей, опа Опять склады, бляха Склады Никого больше нет Опа, смотри Там снайпер что ли? Ну-ка, у меня есть? О, у меня есть от снайперки Патроны Это ништяк Это хорошо а -а -а. Вот снайпер из меня никудышный Плеха Да сприцелься на него Берегись Раната нахер Так, у меня сейчас закончится. Надо, что подзарядилась немножко. А они все головы мотают? Так, есть еще кто? Я же не думаю, что они будут бесконечно лезть. Так, еще один снайпер. Пунк. Отлично. Нет, больше снайпера. У меня сейчас отключится. Я думаю, наверное, стоит подождать, да, пока у меня ночное видение сейчас включится. Я пока вот здесь соберу. Так. так. Отлично. Окей, ночное видение у меня готово. Так. со снайперкой вот так медленно ходят получается там я кого то видел погоди вон он вон он Готов. готов так Снайперка. Мне надо на дальнее расстояние посмотреть. Есть кто? Да, почему у меня Кирова работает, эта правая кнопка мыши. Вот она Вот что с ним? Задрала. Как целится когда такая дичь с мышкой происходит. Так, ладно. Давай попробуем пройти я думаю наверное я... здесь по краешку пойдем я не думаю что настолько много их здесь так я патроны сейчас для снайперки я же я предполагаю это снайпер. Ни хера, это еще и базука. Опа. Карточка. А он там кто? Тоже с базукой? Какие он? О, Леха! Говнюк, а? Он один? А вот кто снайпер? Так, а. Я так полагаю, дверь наверное где-то внизу. Да не она вообще. Не, у меня стрелка показывает он туда куда-то. Вон дверь это вот это. Ладно, да, сохранку мне быстро. Отлично. Какая послушная игра-то. Ну-ка, давай-то. Ты слышал? Готово? Бляха, бляха, бляха, бляха, бляха. Ух ты, сколько их развелось. Понятно, почему дверь была на карточку закрыта? Чтоб не выпустить. Вот это вот все. Так, я не слышу пока этих шагов никаких. Как вариант, они все равно могут быть здесь. Так, ладно. Пока нормуль. Пока нормуль. Тут у нас снайперка. Отлично, патроны. Снайперка всегда пригодится. Снайперка пригодится всегда. а выход на улицу что ли? ой не люблю я улицу ой, не люблю Ой, там дичь какая-то ой народу то ой народу то Так, снайперка, быстро. Так. Будем гасить. Я так полагаю, это у нас снайпер. Он меня, кстати, поджидает. Опа, опа, опа, опа. Вот это не есть, хорошо. Это не есть хорошо. Готово. Там целая куча народу, короче, сбросили. Урод, урод, урод, Нет, гранату. Зачем мне гранату? Забери ее себе обратно. Не нужна мне твоя граната. У меня свои есть. Да, бляха! почему я перезаряжаюсь вечно? Не вовремя. Смотри, я сейчас перезаряжаться и выбежит. Нет? Да их больше сбросил. И сбросили больше не три человека. Где они все? Угу. Отлично. Блях, попало. Есть там еще? кто-то видит а меня видят он те понятно там больше нет никого да понятно я когда выхожу из за угла меня видят начинает играть играть барабаны музыка из жуманджа так ладно Пюра такой меткий ты чё? И снял там не до хера так Блин, я его там не вижу. его убил? Ярушка. Ну, допустим. Кто стреляет? Стреляет отсюда? здесь по мне. А, блин, отсюда? Да с... Пока. Он еще бежит. Ох ты, падла. Ч ⁇ коленка не простреливает, сути? Окей. Снайпер. О а, нет. Тихо, тихо, тихо, тихо. Это с этим. С этим, с этим, с этим. Умри. С базукой. Он еще бежит, вижу. Ааа! -а -а -а! Да в смысле? Три патрона просто впустую, короче. Ну-ка еще. хера там звук такой Это... есть еще кто? -то? помощь бинокль вот один он там я надеюсь что он последний остался Давайте испытаем судьбу. Испытай свою судьбу, называется. Так. Где-то? Окей. Его не вижу. Как так? Как, мать, его так? не получается вон туда. Тихо. Тебя... Бляха! Нет, о, только о, не убивай, пожалуйста! Не надо мне этого. Урод. Тиран. Говнюк, покажись. А, я тебя вижу. Да в смысле? Задрал этот прицел. На. Все. Надеюсь, теперь путь свободен. Можно было бы, в принципе, заглянуть вон туда. Может там какие-то ништяки есть? Да нет! Вертолета мне не надо, пожалуйста. Ну, короче, сейчас быстро-быстро осматривать. Так, отлично, аптечка, Ох. гранаты. Так... И валить туда. Нахер эту вертушку, короче. Где она? Кто сейчас сбросит опять этих подкрепления и будет жопа? Диджопа. Так патроны от базуки у меня есть, я туда не полезу. Я, наверное, патрончики здесь сейчас соберу есть возможность да ручки по скребу по сусекам броньку и ништяк и все будет ништяк так. два здоровика такие лежат Но они без базу да не сильно опасный, в принципе. Вот которые с базуками. И опасный Кригер Корп. Кригер Корпорейшн. Охранка. Ига. Ой, дичь. Ай, ай. Допустим. Допустим. А -а -а. Быстрее. Там еще это строка. Да в смысле? <смех> Я не могу попасть по нему. Надо побежал, говна, кусок. Почему ты не стал перезаряжаться? Ну, а вот пощелкал только. Дебило, кусок. Так, попробую, короче, это пробежать. Ч за звуки-то? Здоровяк. Он без базуки получит. Блин! Ч вы такие? Бля! Нет. Бронированные твари. Ложись, граната. Граната, граната! Это я только двоих убил, прикинь. Гляха. А -а -а -а -а -а -а -а. да. Почему здесь нет -a -a -a. слоумо? Тихо-тихо-тихо-тихо. Готово. Так, а куда мне? Куда мне? Аааа, нет, дядя! Ух ты, нихера его вниз. Так, они наверху, нет? Ляха! <тургия> <тургия> Куда мне? В эту дверь? В большую? Выкурить его оттуда! Не надо. Так, не надо. Быстрее, <тургия> быстрее, быстрее, быстрее! Что он делает? А я знаю, что ты дручишь Не дрочу, я не дрочу. Эй, эй, эй, ты жив. Отлично. Аа! Хорошо. Ааа! Хорошо. Все, больше вас нет. Давайте, сейчас соберу быстренько. Так, я так полагаю, в эту дверь, да? Нет? А куда? да так это ведет куда-то непонятно в сторону мне надо прямо решетка наверное, не ломается да это чисто спокойно прилеха кости чувствую сейчас будет дичь вот чувствую сейчас будет дичь так не сюда а как мне куда мне может взорвать <звык> взрыв ты <-то>. как <свык> <свык> Да. Ааа. <говорит> Ааа.